Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива с помощью программы Hetman Raid Recovery. Мы восстановим RAID 0 Stripe, созданный контроллером Adaptec ASR 6805T и получим данные с поврежденного RAID массива.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 Полностью полагаясь на надежность массивов и не позаботившись о своевременной создании резервной копии, есть риск однажды потерять данные, которые так надежно хранятся на RAID. Вероятность потери данных можно уменьшить, регулярно отслеживая состояние массива и выполняя профилактические работы, но полностью свести к нулю, таким образом ее нельзя. Всегда есть риск утери информации. Но хорошо, что в наше время есть программное обеспечение, которое может помочь вернуть утерянные данные. Hetman Raid Recovery позволяет восстанавливать данные с нерабочих RAID массивов или дисков, которые входили в него. Утилита вычитает из системы всю информацию о контроллере, материнской плате или программном обеспечении, на котором был создан массив дисков обладает возможностью воссоздать разрушенный рейд и позволяет скопировать из него критически важную информацию. Для начала давайте разберем причины из-за которых рейд может выйти из строя. Наиболее распространенной причиной выхода из строя дисковых массивов является халатность системных администраторов. Несвоевременная замена вышедшего из строя диска может повлечь за собой потерю важной информации в дальнейшем. Жесткие HDD и SSD диски имеют ограниченный ресурс работы. Для большинства RAID массивов выходы из строя одного или двух дисков приводит к утере всей информации со всех дисков систем. При выходе из строя одного из дисков лучше всего немедленно произвести резервное копирование особо важных данных, и потом, заменив один из накопителей, произвести ребилд массива. Очень важно делать бэкап перед началом ребилда потому как во время замены дисков может возникнуть ошибка, процесс восстановления зависает и ничего не остается, как перезагрузить систему. Случайное пересоздание массива вместо восстановления, подключение к диску в неправильном порядке, некорректная инициализация – все это приведет к потере информации. Еще есть множество причин повреждения RAID. Поломка контроллера, материнской платы, крах операционной системы, вирусная атака апгрейд системы или оборудование и такое прочее. Все это влечет за собой потерю информации и необходимость ее восстановления. Перед началом каких-либо действий вы должны знать, что не стоит делать, чтобы окончательно не потерять данные. Не пересоздавайте массив из старых дисков в надежде на то, что он запустится и будет работать. В процессе могут быть затерты все данные, которые не удастся восстановить. Не выполняйте инициализацию, чек-диск и подобные действия. И помните, что при потере информации следует отказаться от любой записи на диск. В результате все ваши данные могут быть перезаписаны новой информацией. Прежде чем выполнять какие-то действия с вышедшими из строя RAID, лучше проконсультироваться со специалистом. На сегодняшний день существует около 15 типов RAID, а может и больше, если учитывать устаревшие виды. Изо всех конфигураций наиболее распространенными являются RAID 0, 1, 10, 5 и 6. Hetman RAID Recovery поддерживает массивы дисков, созданные как с помощью операционных систем или материнских плат, так и с помощью контроллеров и внешних хранилищ различных производителей. Все типы RAID, поддерживаемые программой, вы сейчас можете видеть на экране. Восстановление данных RAID отличается от стандартных процессов восстановления информации, поскольку архитектура хранения RAID использует уникальный и сложный метод хранения и извлечения данных. С помощью программы этот процесс будет доступен даже неопытному пользователю, так как утилита обладает функцией автоматического определения конфигурации поврежденного RAID массива.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 Hetman RAID Recovery поможет вам восстановить данные с любого жесткого диска RAID, если ваша система может их распознать. В нашем случае был создан массив RAID 0 Stripe, собранный контроллером AdapTech ASR6805T, который состоит из двух жестких дисков. На нем имеются некоторые данные, несколько папок с фото и видео файлами. Сымитируем случай выхода из строя контроллера. Подключаем диски напрямую к компьютеру с операционной системой Windows 10. Система видит эти диски как RAW. При попытке открыть диск всплывает уведомление «Расположение недоступно». И чтобы получить к ним доступ, придется их отформатировать. Но отформатировав диск, вы потеряете всю информацию. В таком случае воспользуемся утилитой для восстановления данных с RAID.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 Если программа автоматически не определила ваш RAID воспользуйтесь RAID конструктором. Здесь доступно несколько режимов которые помогут быстрее определить тип массива. Если программа автоматически определила тип вашего RAID выберите его из этого списка и нажмите Далее. Проверьте правильность определенных параметров массива и если все верно нажмите Добавить. Если в этом списке нет вашего массива, соберите его с помощью одного из трех доступных здесь режимов. Первый – Автоматический. Здесь программа попросит указать количество дисков из которых состоял ваш RAID. Чуть ниже выберите эти диски, установив соответствующую отметку и нажмите Далее. Программа начнет автоматический поиск всех возможных конфигураций вам лишь нужно выбрать нужную из данного списка и нажать добавить. После чего RAID массив появится в списке менеджера дисков. Теперь осталось его проанализировать и восстановить утерянные данные. Следующий способ добавить RAID массив выполнив поиск по производителю. В программе заложены комбинации возможных массивов от популярных производителей контроллеров, а также программных или комбинированных RAID-систем. Здесь нужно указать производителя контроллера, на котором был создан RAID-массив и типы массива. Если вы знаете размер блока, размеченного жесткого диска, укажите его, установив соответствующую отметку. Это позволит ускорить процесс поиска. Указав всю известную информацию о массиве, Нажмите Далее. Укажите количество дисков из которых состоял ваш RAID и ниже отметьте эти диски, а затем нажмите Далее. Программа начнет поиск возможных конфигураций и отобразит их в следующем окне. Выберите подходящую конфигурацию и нажмите Добавить. RAID массив появится в списке дисков. В ручном режиме построения RAID вы можете создать массив с любой конфигурацией. Этот способ подойдет для продвинутых пользователей. Здесь потребуется более детальная информация о RAID массиве. При записи данных на RAID массивы информация разбивается на блоки и записывается на разные диски, из которых состоит массив. Поэтому в ручном режиме программа попросит вас указать количество дисков, из которых состоял ваш RAID, размер блока и другую важную информацию. Укажите тип массива, размер блока, добавьте диски, из которых состоял RAID, и укажите их порядок. Для изменения порядка дисков отметьте нужный и переместите его вверх или вниз, используя стрелки. Если вам неизвестна данная информация, лучше воспользоваться одним из предыдущих способов добавления массива. Но если вы обладаете всей информацией о массиве, это значительно ускорит процесс поиска и восстановления данных. И еще здесь есть возможность указать смещение и размер диска. Указав все известные параметры, нажмите добавить. Затем запускаем сканирование диска и по завершению анализа переходим в каталог, где хранилась утерянная информация. В CatModrade Recovery доступен режим предварительного просмотра данных, позволяющий ознакомиться с содержимым файлов без записи информации на поврежденный массив. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть и жмем «Восстановить». Указываем место, куда сохранить данные и жмем «Восстановить». По завершению процесса утерянные данные будут лежать в указанной папке. Помимо массивов, созданных с помощью контроллеров, материнских плат и внешних хранилищ, программа способна восстановить данные с RAID массивов, созданных средствами операционных систем Windows, Mac, Linux и Unix. Как видите, программа довольно простая и интуитивно понятная. Если у вас есть базовые понятия о своем RAID, вы без труда сможете восстановить данные с этих дисков. Не имеет значения, сколько целых дисков осталось из вашего RAID и насколько они перезаписаны. Программа полностью анализирует оставшиеся диски и попытается собрать из них массив. В процессе построения и поиска информации недостающие данные заменяются нулями. И программа пытается достать из дисков оставшуюся часть информации и вернуть пользователю. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы